То есть через неделю, на следующей неделе имейте в виду, пожалуйста, чтобы не было потом мучительно больно. А я вам заодно покажусь, как я выгляжу на третий день. Да, сегодня же всего-навсего третий день. Какая я стала бородатая. И какой у меня теперь острый подбородок. И нет вот этих вот ям, которые я ненавидела. Вот здесь такие у меня были. Круто? И, и рот покажу. Отек вообще практически полностью спал. Вот это единственный синяк, по-моему. Видите, вот синяк. И вот здесь на бороде единственный синяк. Так, и усы усмотрела у себя. И усы! И усами шевелит. Так, что-то я не то на YouTube включила, мне кажется, что ли. Доступ по ссылке включила я. Что, я курица что ли? Я посмотрю, если никто не придет еще 5 минут. Да, у меня отличный косметолог. И, кстати, завтра в пол седьмого мы с ней проведем эфир. А вот оповещение пришло. Мы с ней проведем эфир на тему всяких с косметологии, с как это связанных наших процедур. То есть это Ботокс, это татуаж, это Uh, увеличение губ, изменение лица и тоже татуаж, контурная пластика, да, это называется контурная пластика, как бы еще не пластическая хирургия, но уже начало положено. Ой, сколько стоила эта красота, не скажу. Ну, а все равно как бы я вам скажу, это вам ничего не даст, потому что там зависит от объемов. У меня очень маленькое лицо вот здесь вот и мои Объемы будут совершенно незаметны на женщине с полным лицом, и, и цена будет совершенно разная, поэтому тоже это надо, это зависит от количества шприцов, я так понимаю. Но можно эти вопросы, кстати, завтра будет ей задать в прямом эфире прямо, она вам поотвечает на них. Что я вам нравлюсь, да? Так, ну еще, так, отек почти ушел, да? Так, пока вы тут это присоединяетесь. И не пишите вопросы, что-то у меня в YouTube происходит, тоже все скромно молчат. Сегодня у меня будет скайп-вечеринка с подружками. Я буду по скайпу встречаться с ними, потому что у нас не получается встретиться из-за этого долбаного гриппа. Сколько мне лет? Мне 39 лет. Вопросы на любую тему, но я люблю потрепаться обо всем на свете, <свят> о чем спросите, о том отвечу, но, наверное, в основном все приходят спросить что-нибудь про татуаж. Привет всем! Муж сказал даже в первый день, что он ни хрена не видит, непонятно, за что заплачено столько денег, <свят> а сейчас и, и, и, и тем более разглядывала, разглядывала, сказала, ни хрена не понимаю, иди отсюда. И так было хорошо. «Сначала делается то, что дольше держится, то есть перманент, а потом филеры, ботулотоксины». Ну вот я не согласна с вами. Вот, то есть меня тоже так когда-то учили, но я не согласна. Потому что если, смотрите, у меня мимически перекошены, допустим, брови очень сильно, одна высоко, одна низко, и они довольно волосатые. Но ну, как вы сделаете сначала перманент? такую катастрофу. То есть вот, ну вы же наверняка встречали, когда прям морщины, заломы в разных местах, кто-то все время хмурится, вот эта складка межбровная. Ну какой там нафиг делать? То есть вам придется полностью удалить бровь, чтобы вывести новую, нарисовать на чистом лбу, чтобы было симметрично. Это же бред, поэтому сначала нужно успокоить лоб мимически активный, несимметричный, а потом уже делать перманент, понимаете? Вот, а по губам тоже получается, смотря какая ситуация. Ну, мы завтра это все обсудим. Так, я, я тоже себя обожаю. Так сильно, что сил нет. Что потом, сколько это можно делать, потом это все не осунется, и надо постоянно делать. Но это гель твердый, ну как твердый, плотный. И он кладется там прям на кость как бы под кость, ой, под кость, на кость, ну, на, на, ко, на надкостницу. Ну, конечно, тоже она завтра расскажет. Делать это надо, как положено, раз где-то в год. Все, что мы начинаем делать с собой, это постоянно. Это как приходит перманент спрашивать, а что, и как и что, и что, и коррекция, еще через год, что, не навсегда, что ли? Я же ей тоже говорю, ну и сколько, лет пять продержится? Она такая, что, а улю какие там лет пять? Это ж пока по каналу, если не поверишь, не заметит, пока зеленый не покрасишься. Ну вот я поэтому и то стригуюсь, то все не крашусь, чтобы муж заметил изменения хоть такие. Кстати, у меня такой симпатичный мужик висит в ленте. Чего вы не напишите, какой он шикарный и прекрасный, а? Напишите, как, как, как, как классно изменилась его внешность. Чего такие ленивые? М -м? Ну что вот вам, человеку приятно будет, двум сразу человекам приятно будет. Одному тому мужчине, одному вот этому женщине. Беспокоит один вопрос, что будет со временем с лицом, если в какой-то момент перестает делать профиль Джоли, не будет ли это, грубо, грубо говоря, птос с нижней половины лица. Но это же гилауронка, она же, как это сказать, она просто расходится там под тканям со временем, и ее просто там не будет. Это если я залью, наверное, там пол-литра, только тогда будет, а там, блин, там... Такой объем смешной, на самом деле, вот она моя кость, я ее трогаю. Ну, как бы в моем случае я уверена, что точно ничего не будет, м -м, никакого такого птоза. То есть, смотрите, у меня за счет того, чтобы вот здесь появилась вот эта вот как бы большая рельефность, у меня перестала бросаться в глаза, и натянулась кожа вот сюда, на этот как бы, новый каркас. У меня ушла вот эта дряблая кожа, потому что у меня, я же рассказывала, кожа тонкая. И такая, сухая. И вот здесь вот, вот, видите, сейчас меньше гораздо. То есть, я прям замечала, что я так сижусь, а у меня как у ждуна такие, как жабры. Знаете, когда я начала на себя смотреть каждый день в эфире, всяком прямом или на видео, я начала поражаться, какая я кошмарная. И мешки под глазами, и всякая херня, и а чё, раз уж я в эфире вот так вот на себя смотрю, я же сейчас не на вас смотрю, а на себя, и иногда прям смотреть неохота. И вот приходится. Тоже плюс, а, а знаете, такой небольшой плюс вот этой вот как бы публичности постоянной, потому что не зажиреешь, начинаешь жиреть, на в зеркало глянешь, в камеру вернее, в ужас придешь, такой, сразу побежал худеть, садиться на еду в коробочках, я сейчас пытаюсь, питаюсь едой в коробочках, там у меня тысяча калорий всего. Эх, не планируете ли третьего ребенка? Нет. Нет. Я жду, когда у меня внуки появятся. Завтра в полседьмого. Примерно в полседьмого она ко мне придет. А, возможно, на жирной коже достичь, достичь остатка на бровях с корочками ушел пигмент. Конечно, возможно, но ну, работайте чуть-чуть поплотнее и поглубже, и можно работать еще немного под углом. То есть не вот так вертикально прям, а вот вот, вот так вот примерно, под углом. Тогда больше пигмента остается в коже. Черная пятница будет 27 в пятницу, 27 марта вот этого, так что не пропустите. «Хочет ли ваша дочка стать такой же, как и мама знаменитая?» Нет, ей насрать на эти все бровки, на всю эту фигню. И вообще, она у меня книги пишет. Вы не знали, что она у меня книги пишет? Рассказы пишет, роман начала писать, но никак не закончит. Он у нее мучительно что-то к концу подходит. Поэтому, мне кажется, она у меня будет писатель. Я бы очень ей гордилась, если бы она была писателем. Вам не нужно ничего делать. Ага, загляните на мой YouTube-канал на пять лет назад и посмотрите на это, на это квадратное лицо с мешками под глазами и вот с такой вот жопой, хотела сказать, вот с такой вот рожей. Так, да, я же чуть-чуть увеличила губы, я же говорю, вот у меня синяк. Ну и то, чтобы я их увеличила, я форму свою вернула. Это моя форма. Я прям страдала, переживала, чтобы больше не было, потому что я страшно не люблю, когда я еще страдала, боялась, чтобы не было видно вот здесь, вы знаете, когда бугор такой идет. Вы ненавижу вот эту хрень вообще. Из-за чего прилично отекают веки во время стрелок, что я делаю не так? Ну, скорее всего, излишняя травматизация просто давитесь слишком сильно. Если все отекают, то это точно. Радиес для этого лучше. Для чего радиес лучше? Черная пятница переносится». Да, я же на YouTube-канал вышла заодно, чтобы тоже об этом рассказать. Мы переносим, потому что ну прям завалили меня в личку и говорят, ну мы уже сидим дома, мы хотим учиться, дайте нам скорее возможность, вот мы сидим вот в своей там Испании, Италии и везде. И ну мы подумали, да, наверное, нужно. Так, за вопрос я видела пигменты с вашим именем. Вы сами их разрабатывали. В чем их особенность? Да, это пигменты, которыми я занимаюсь последние лет 7, наверное, и мы просто только недавно начали их продавать, ну вот так активно. Раньше мы их продавали только нашим студентам, потому что а, мы считали, что, ну как бы ими, ими сложнее работать. Сейчас уже все, гораздо больше людей а, научилось работать правильно. Правильный штрих соблюдать, то есть, тоже те мои ролики, мое обучение, но все сделали свое дела. Вот, это пигменты очень-очень кроющие, просто они очень яркие, концентрированные. Остаток там гораздо больше, чем в любых перманентных пигментах, типа Аквы там и так далее. И особенно, там, типа биотеков, НПМов, вот этого всего. Вот этого всего. Так... Поэтому да, это наши пигменты, я ими занимаюсь, я их разрабатывала, то есть я их тестировала. У меня сеть школы-студии, они прошли огромное количество э, моделей, через огромное количество моделей и клиентов. Поэтому очень-очень рекомендую. Кто еще пробовал, тоже расскажите, рекомендуете или нет. Так, как работать на, хвостях, бро, на хвостах брови, чтобы не заглубиться? Более поверхностно. Можете чуть-чуть скорость замедлить. Движение руки и машинки, если сомневаетесь. Но более поверхностно, что -то кожа тоньше на висках. Вот видите, вена аж торчит. А, и она более какая-то рыхлая, что ли, вот такая по ощущениям. Поэтому, ну, более поверхностно, как еще вам рассказать? Мужик понравился, но это ведь пока эскиз, когда сделаете, покажете. Ну, конечно, покажу, просто. Мой мужик, мои, они все в Москве, мне надо лететь в Москву, а я что-то ссыкую. Хотя руки чешутся, но в связи вот с этим последним, предпоследним моим постом понаписали, понапугали просто жесть, вообще прям что творится в Европе там и везде, и везде. И я такая: Ну, что я буду лезть? самолеты вот в эти общественные места, жить в гостинице. Я, когда шухер этот закончится, полечу, у меня уже скопилось несколько и в Москве. В Краснодаре тоже есть, придут весной, правда. Ну, скоро придут. Поэтому да. Да, заметно, лучше стал подвороток, да. Девочка вернулась через 5 дней после бровей, не было даже корочек, потому что, что я сделала не так, сегодня я вновь выполню. Что значит через пять дней после бровей? На пятый день корочек даже еще нету. Они на седьмой, там, восьмой отваливаются. Вы что, на пятый день сделали брови? Еще раз? Вы, вы, я правильно поняла? Косметологу хожу 10 лет, люблю себя. Девчонки, вкладывайте в себя. Кленки мои удивляют, сколько мне лет. Правильно, согласна с вами. Надо в себя вкладывать, в свои мозги, в свою внешность. Это самая главная инвестиция. Так, YouTube, уделим пигменты как пигменты по консистенции, надо ли разбавлять. Если вы только начинаете ими работать, то конечно разбавлять надо. Вы можете это делать специальными разбавителями, купить их в любой фирме вообще, татуировочная или перманентная, ну на ваше усмотрение. Либо можете это делать стерильной водой для инъекций, на где-то 7 капель пигмента, 2 капли воды, примерно вот так. Если вы Имеете тяжелую руку, можно чуть-чуть больше разбавителя, чтобы снизить концентрацию. Но ну, вообще работайте просто легко, поверхностный остаток очень большой. Реально очень хорошо изменений видно. У мужа глаз замылен. Да, спасибо. Сколько лет моим детям? 12,6. Вы не думали отрастить волосы? Я думаю об этом постоянно, но не могу. Просто. Я, я сейчас видите, не крашусь. У меня ну, седых волос очень много. Мне прям сейчас они отрастут. Я хочу этот темный цвет отрезать и опять стать синий. Мне так что-то понравилось? Но это не точно. Я не знаю. Меня все время не хватает, и я потом бегу а, стричься и краситься. Как мешки под глазами я убирала. Это была трансконюктивальная билифоропластика. Это когда вот так вот, вот там вот изнутри... Надрез делают и достают этот жировой пакет просто. Ну, там есть разные вари варианты, его могут перераспределить, если а, вот здесь совсем дефицит. Но у меня все нормально, и мне их просто убрали, и всё. Реально можете посмотреть. Я, мы сегодня просматривали старые видео семейные, и я такая, блин, я как бабка-алкашка с этими мешками была вообще, просто я их ненавидела. Будут ли еще вебинары или прямые эфиры с Дмитрием? Нет, он не хочет, он вообще потерял интерес. Не хочет от слова совсем. В ютубе есть ли урок по стрелкам? По-моему, есть там какое-то старое видео по стрелкам. Посмотрите, поищите. По-моему, есть. И по теням есть, точно помню. Для уколов не только. Но а, а, там оно не настолько подробно, это видео, как а, в этом а, в вебинаре я снимала. Потому что вебинаре это прям обучающее, а там просто такое ознакомительное. Для уколов не только скульптур, но и выработка коллагена для скул подбородка. Да, я думаю, что точно лучше стоит. Так, сколько примерно будет стоить пигменты ваших 5 мл? Ой, я вот правда не знаю, но если там 15 мл стоит вот столько-то, 1900, то 5 мл, наверное, делите на 3. Но я навру сейчас. Лучше меня не слушайте, потому что я ценами не заведую. Правда записалась на вебинар к Дмитрию, но ссылку мне не выслали. Нет, нет, нет. Он отменил вебинар, он, он расхотел его проводить из-за низкого интереса и неготовности людей а, инвестировать в свои вот эти знания сложные. А не сложные, это у меня весело, у него сложно и а, думать надо. Так, на работу на хвостах поверхностных ощущений, как будто скажу. Но вам надо добиться, чтобы пигмент оставался, а цвет не менялся. Чтобы даже во время процедуры у вас не было даже намека на холодность в пигменте. Так. Хочу принять участие в конкурсе Золотая ручка. У меня возник вопрос, стоит ли мне приобрести вебинары в Черную Пятницу. Если вы хотите принять участие, то можете не приобретать, потому что мы вам их дадим и так. Но можете, конечно, и приобрести, и еще мы вам сверху накинем. Ну, как бы смысла нету, потому что мы вам дадим и ко всем учебным нашим программам, курсам и онлайн-мастеру тоже и все такое прочее. Спасибо вам большое, что я много вас узнаю. Спасибо большое вам за обратную связь. Не надо мне в синий, темный, лучше всего. Так хочется чего-то, блин, какого-то разнообразия. Так, берегите себя, все это не шутки, итальянцы дошутились. Блин, что-то там да, жесть, иная жесть в Италии. У некоторых стрелка никак не забивается, не забивается, в чем причина? Причин много: неправильное натяжение кожи, неправильный нажим, неправильный вылет иглы настройки аппарата. И как бы вот так по трем строчкам не видя сказать не получится. Кстати, знаете что, сейчас у меня идея какая? Вот пока такая жопа и карантин, то чтобы не ехать по самолетам, поездам и пароходам, я сделаю, мы сейчас их прописываем, онлайн-мастер-классы на все зоны. То есть вы можете также берете телефон, мы связываемся с вами по WhatsApp, потому что там проще всего все-таки по видеосвязи. И вам нужен помощник единственно. Вы делаете процедуру, мастер-куратор смотрит и говорит, что вы делаете не так и как поправить. Вот так вот. Я, я это придумала давно уже, мы это уже тестировали, работает это офигенно, но никак не внедрим на поток. А так как сейчас тоска печаль наступает у всех, все будут сидеть без клиентов какое-то время, отказываются многие от процедур, боятся. Вот. То можно, ну и ехать как бы, не, не очень хорошо ехать в другой город через кучу общественных мест. Все обучения отменяются, поэтому вот такой вариант онлайн-обучения, чтобы, знаете, к тому моменту, когда наконец-то коронавирус пропадет, а еще и все выползут из кризиса, потому что с этим долларом, поднявшимся в цене, все тоже в жопе сейчас будут, вы будете во все оружие с наточенными машинками и пальцами, которые умеют работать правильно. Сегодня я попробовала губные пигменты в восторге, кто еще сомневается, наверное, сомнений. Спасибо большое вам за обратную связь. Ваше отношение к мастерам поэм мужского пола. Оно двоякое. Я, я чую что-то, вот все равно все те мужики, с которыми лично я знакома, вот я бы ничего с ними не имела. Правда. Вот я не всех знаю мужиков из татуажа но они вот те кого я знаю они мне не нравятся так стрижка опять о своих баранах первичка без лидокаина а, по-моему такой вообще и нету лидокаин это самое распространенное вещество обезболивающее и я знаю по-моему что даже в этом в лайдепе, хоть они и заявляют что его нет у них какой-то прописан я забыла, какое-то действующее вещество, якобы не лидокаин, но на самом деле он на основе лидокаина, просто он то ли как-то там стабилизирован, так чтобы то ли что-то, да, короче, что такое вот они сделали, что он минимально аллергичен. Но могу наврать, лучше изучайте вопрос, потому что в принципе мы пользуемся без, работаем без первички, а на веках используем да лайдеп или вот сейчас появился акриол на какой основе он не знаю. Но, скорее всего, тоже лидокаин. На Белар много сукровицы, на Шен все хорошо. Почему так? Эм, ну, что-то не то с настройками. Может быть, слишком высокая скорость? 5 и 5 попробуйте, выше не поднимайте. Она работает на сухую. Вообще у меня нету никакой сухой сукровицы, все отлично. Как на длинном, э, длинноходном аппарате делать короткие штрихи, так же, как и на короткоходном, потому что какая разница? Длинноходное, это значит, что у него вот как бы вылет иглы. Ход иглы длиннее, чем у там, короткоходного, понимаете? И сам штрих на, на сам штрих это не имеет никакого влияния. То есть штриха, как сказать, штриха длину вы выбираете в зависимости от своих рук, от удобства вот этого всего в работе. А, а длиноходный аппарат – это просто у него вылет иглы большой, и как бы эта игла она не цепляется за волоски, вы хорошо видите, где дотрагиваетесь. То есть я люблю длиноходные аппараты. А, не течет, не пачкает. Вот в этом плюс большой. Ага. как объяснить клиенту, что нельзя мочить 7-10 дней, по каким признакам он пойдет, что нужно, он поймет, что нужно дольше. А, по каким? Ну там же видно, как шелуха. Вы что, ну, знаете вам, что нужно тогда? Возьмите какую-нибудь модель. Родственницу, допустим, или кого-то, сделайте ей процедуру и просто каждый день ее фотографируйте. И просто вот этот коллаж составьте, и вашим клиентам покажите, как должно выглядеть, как это будет правильно. И все. Как, как объяснить, он, блин, что, нос не шелушился? Как шелуха на носу, когда сгорел. Так, здравствуйте. Вы как-то говорите, что у вас где-то можно посмотреть про колористику. Скажите, пожалуйста, где? Ну, во-первых, вот сейчас будет Черная Пятница, и там будет тоже вебинар по колористике. Если вы его не видели, вам очень надо. Есть еще бесплатный, бесплатный вебинар по колористике на моем канале в YouTube. Просто вбивайте не колористика. Но он не такой объемный, как тот, который платный. Есть еще у меня о корректорах вебинар. Он тоже, его тоже очень сильно нужно посмотреть каждому мастеру. Где можно Дмитрия закидать сообщением, чтобы вернуть интерес проводить вебинары. Я его закидываю. Я считаю, что это очень и перспективно для нас, и перспективно для вас, и интересно. Но он не хочет. Но где его закидывать? Найдите. Он в Инстаграме вроде завел аккаунт, но не особо им пользуется. Но если его закидают все, я думаю, что он может проявить интерес. Как разговаривать с клиентами-моделями, объяснить правильно, что они модели. Наши бараны некоторые, к сожалению, не понимают, что означает модель. А, у, меня, у меня вообще с моделями разговор короткий, особенно если они начинают мне что-то там говорить, что они хотят, а как они считают. И я говорю: что, что? Я им даже эскиз часто не показываю. Когда бывает, бывает приятный человек, прям вот, ну, вот нормальный, хорошо себя ведет, понимает, что он модель, все у него никаких загонов нету, я тогда совещаюсь кашусь как списанной торбой, но когда мне с порога заявляют, я хочу потоньше, я вот знаю вы тут это вот учиться будете на мне, я хочу все контролировать, я говорю, всё. развернулась и до свидания, или мы тут по нашим правилам работаем, или мы с вами не работаем, потому что модель это, знаете как. Это тот человек, на котором вы можете тестировать технику, тестировать краски, тестировать там, лазерное удаление. Я иногда вызываю, специально заглубляюсь, чтобы лазером удалить что-то, посмотреть цвета. Понимаете? Я постоянно тестирую техники какие-то, и тоже там иногда заглубляюсь. Иногда что-то где-то не то идет, неправильно ложится цвет, или еще что-нибудь. Аппараты, когда работаешь, там тоже все бывает всяко-разно. Поэтому это, вот, человек модель, он пришел, чтобы на нем учились. Все. Выбора у него нету никакого. Что такое модель? Это не та модель, которая по, по подиуму ходит. Что за Черная Пятница? Черная пятница ну так название такое. Это день, когда мы будем распродавать вебинары на все мои вебинары, которые я весь прошлый год снимала. Они есть по всем зонам абсолютно, по всем техникам. В каждом вебинаре у меня от трех техник обычно. губы, то там акварель, плотный прокрас, контур с растушевкой, бесконтурная вообще техника. Это волоски, там плотные брови, то воздушные брови, всякие разные. Ну, короче, все корректоры, работа на коррекции на всех зонах, колористика. Короче, все это мы распродаем со скидкой. Скидка будет вообще реально до 90%. процентов. Но чтобы на ней в этой пятнице участвовать, вам нужно перейти в шапку профиля в Инстаграм и зарегаться, иначе вам не придет ссылка на электронную почту. Понимаете? Если вы оплатили какой-то вебинар, хотите вернуть за него деньги, не поняла, вы его смотрели, и хотите деньги вернуть, что это значит? Не катит такое? Или я что-то не понимаю? Холодный блон тоже не поняла, о чем речь, какая вы клевая, спасибо. Черная пятница, 10 апреля, да, мы перенесли, черная пятница будет 27 марта, народ. Я специально для этого каждый день выхожу в эфир, чтобы, чтобы вы не пропустили, но и заодно поболтать. Так, на карантине со мной, да, да, на карантине со мной классно, да. Так, как идти дальше из-за вируса? Не смогла уехать из Узбекистана, поеду и как можно развиваться дальше, подскажите. О боже, ну как же я вам подскажу, что делать вам дальше в жизни? Я же не знаю ваших возможностей, ситуаций. Ну простите, извините, но ну как закрою, откроют границы, возвращайтесь и работайте. Так, блин, про Дмитрия, не знаю, он иногда просматривает вебинары, ой, мои прямые эфиры, не знаю. Я такую работу провела, чтобы тогда его вытащить в эфир, а сейчас он прям не хочет. Восемь дней на карантине, блин, жесть, я представляю, неделю сидеть дома безвылазно. Если у меня теплая кожа, мне лучше сделать брови холодного цвета. Нет, цвет пигмента подбирается под цвет волос не под цвет кожи, под цвет волос, а дальше мы смотрим на то же, какой кожа толщины, потому что вот в России я не встречала прям теплых кож, вот хоть ты тресни. Мы как-то перебрали целый курс VIP Advance, у меня там было где-то 120-130 моделей, и за все это время мы всего лишь одну встретили, у которой мы все там на курсе решили да, она теплая, у нее даже кожа какая-то розовенькая, персиковая такая, оранжево-персиковая. Все остальные были холодные, поэтому под цвет волос, на бровях, на волосах и в зависимости от толщины кожи. Если у меня теплая кожа, мне лучше... А, так, ой, очень нашего разве не любите? а что мне его любить? Нет, ну, мужик как мужик, я его видела один раз в жизни. Тогда он мне нормальным показался. Больше я с ним не общалась, поэтому прям любить, я никого не люблю. А, кроме своего мужа. Бывший тату мастера не внушает доверия мужчины-мастера. Ну нет, я бы не стала проводить параллель. Наоборот, бывшие тату-мастера имеют колоссальный опыт в красках, в коже там и всем прочем. А другое дело, что если мужик, как у него с цветами и формами, вот с этим, с подбором, как у него с общением с женщинами, потому что они иногда так, знаете, так себе общаются... Ну, мне лично, по, по, по моим внутренним ощущениям, не нравятся. Это не значит, что они плохие, понимаете. Но э, в основ... вот все те, которых я знала, мне не нравились. Какой лучше лайтдеп взять, они разные, надо для века. Да, нет, там есть у них какие-то для лица специальные, но у нас, по-моему, тот, который для тела как раз, потому что они в принципе одинаковые, просто тот, который для тела, он густой. Вот который более густой, надо, чтобы не тек, потому что какой-то они выпустили для лица, по-моему, с какой-то черной этикеткой, что ли, я забыла уже. У нас они просто по шприцам разложены, я не помню, как внешний вид его. Вот, и он тек очень сильно, прям от кожи разогревался и растекался, мне это не нравилось. На первой процедуре брови, первый раз на ваших пигментах получились пятнистые брови, как исправить на коррекции теперь? А, а, вам нужно работать будут только по пустотам. И если вы пятните, значит, вам очень сильно нужно много времени уделять штриху. Потому что, ну как бы так нельзя. Только по пустотам работаете, сравниваете, может где-то потом распушаете по контуру, если... На наших пигментах, первый раз, они очень кроющие, поэтому очень кроющие, так как много-много-много краски, понимаете, любое движение становится видным, поэтому вам нужно работать мягче и разбавлять побольше раз вы пятните. Почему вы работаете без первички, это же больно, это не больно. Это если а, работать правильно, то это не больно. А если вы работаете с первичкой, то вам даже клиент не подскажет, если вы ушли на большую глубину. Потому что а, если бы вы это сделали без анестезии, он бы вам сказал «Ой!» или в нос дал. А если вы а, с анестезией работаете, он там даже вам не скажет, если вы глубоко работаете, не подскажет. У Энного Италия делала брови. Ну, я не в восторге от работы этого мастера. Вот их два, да, там один коротенький, один длинненький. Мне ни тот, ни другой не, не нравятся работы именно. Может, они, конечно, какие-нибудь классные или там что? Так, дело женщине, брови, сильная симметрия всего лица, глаза закрывают все равно с открытыми глазами. Беды на коррекции что удалит лазером. Я не скажу вам, <laughs> не видя картинки. Но не, не, ну, как бы если вы видите, что вы испортили, удаляйте, что делать. <laughs> При волосковой технике лучше сразу делать анестезию. Нет, я не делала анестезии. На волосковой технике я работаю первый проход тоже без анестезии. Микрон, а, вылет иглы минимальным, больше выставляю в впустую это нормально. Есть машинки, которые работают на маленьком вылете иглы. Если э, вы понимаете, что больше выставляете, и она не рисует, то если вы поднадавите, она будет рисовать, но вы, скорее всего, заглубитесь. Поэтому работайте на том вылете иглы, на котором она работает от легкого прикосновения. Hello from Switzerland. Hello. Nice to meet you. <laughs> Если на брови родимое пятно или родинка, ни в коем случае не работать по родимому пятну или родинке, обходить стороной, потому что, потому что нельзя, потому что можно, может от травматизации переродиться родинка в какую-нибудь срань. Поэтому ни в коем случае… Что за Дмитрий? Там мой муж. Я его вытащила рассказать про как-то там, про всякие интересные вещи, в которых сама плаваю, но он не хочет больше. У меня цвет бровей, Мы, на мне работали теплым брюнетом. Скоро буду делать все-таки коррекцию, мне хочется поярче. Когда будет Черная Пятница, сколько будет стоить вебинар с растушевкой? Я вам сейчас цены не скажу. Но скидка будет до 90%. Там будет зависеть от того, какое количество вы покупаете. Если сразу все покупают, то она будет максимально. Если по одному, то будет видно уже вот в день, когда будет черная пятница. Цены тоже я даже их не знаю, если честно. Но прям очень сильно дешевле. Ваши модели платят за материал? Наши модели платят, знаете, там 290 рублей рублей там 500 рублей, смотря какая, какой курс, какая загруженность. Иногда даже бывает такой, вот как сейчас последний курс, мы им доплачивали, чтобы они приехали, потому что или обещали какую-нибудь бесплатную коррекцию, потому что все, все боятся, и реально последний курс с моделями прям была жопа какая-то, они просто сливались, не приходили. Привет, в Украину тоже можно купить? Конечно, можно купить в Украину, и в Украине есть дилер официально это СССР Тату, ваш магазин. Постоянный. Лабина пигмента я не пробовала. А, можно ли приобрести вебинар? Можно. Вы наверное что-то не дописали, да? Оплатила вебинар Дмитрия, который должен был Сегодня раз его отменили, как мне вернуть теперь деньги? Напишите в поддержку. Вообще это с вами связывались. Скорее всего, может вы трубку не взяли или на электронке не увидели. А, всем вернули деньги за этот вебинар, который он отменил. Напишите, пожалуйста, в поддержке, вам вернут сразу. Так, где посмотреть растяжку цвета ваших пигментов? Вот в этом моем аккаунте я подписана на э, аккаунт школы и аккаунт пигментов. Вы можете туда зайти, там есть растяжка в ленте выставлена, и можете им написать, они вам ее даже, может, отправят просто. Вот на сайте есть, есть nepigments точка сайт, и на нем тоже есть растяжка, описание каждого каждого цвета, там все очень красиво и понятно, и подробное описание каждого цвета. А, Наутилась я не пробовала. Без понятия, какой у нее вылет иглы. Скоро выйдет видео у меня, как подобрать а, вылет иглы к любому аппарату. Грозный. Привет, Грозный. В Ставрополе карантин до 12 апреля. Ничего себе, в Ставрополе карантин, а в Краснодаре нет карантина. И что, как выглядит карантин в Ставрополе? Вот в Европе я поняла: все сидят дома, полиция ездит. А в Ставрополе все сидят дома. А... Как долго будете в эфире? Ну, не прям сильно долго. Обычно я часик. Я часик, чтобы много рассказать про предстоящую Черную Пятницу и поотвечать на вопросы. Как долго может находиться анестезия в шприце? А ей какая разница? Она как в банке в пластиковой находится, так и в шприце. Шприц пластиковый, и на него одевается носик от машинки. У нас такие еще валяются. Очень удобно наносить. Лежит в темном месте, как бы нет вообще разницы когда разбор полетов опять по инстиленам. Ну, вы знаете, я так что-то подумала, что, ну, он же будет такой же практически. Я не думаю, что что-то сильно изменится. Можно попробовать еще, если вы напишите мне, знаете что, если вы мне захваливаете, захвалите моего мужика в ленте до дыр просто комплиментами, то сделаю разбор. Вот так, шантаж. Мне нужно, чтобы моего лысого мужичка было много комплиментов и лайков. Почему кому-то и 4 капли хватает на процедуру, кому-то меньше восьми, не меньше восьми? Потому что используете зря, потому что он у вас выливается на волосы, скорее всего, на бровях. Или вытираете обватный диск, или неправильно настроена машинка поливает. То есть у меня реально мастера работают 4 пять капель пигмента, все, ничего лишнего. А новички, конечно, тратят много. В Москве наши пигменты вы можете купить по адресу Костянский переулок 12. Это наша студия. Единственное, нужно позвонить и узнать на наличие, либо как бы заказать просто они привезут их в студию. Шайн тандер, если две недели после работы неудобно, стоит ли менять или еще привыкание. Ну вот, мне Шайн Тандер так никогда и не стал прям сильно удобным. Он все-таки он как бы тяжеловат. Но машинка все равно отличная по своим вот характеристикам рисовальным, просто великолепная. А по удобству лежания в руке я вот выбрала для себя Билар. Вот я, я работала не, не два месяца, я очень долго на тандере работала. Какими цветами можно исправить голубые брови? Вы можете посмотреть в моем вебинаре по колористике и по корректорам, где я это делаю, показываю, как рассказываю, показываю зажившие. Где все остальные 265 человек, карантин или нет? Не говорите вообще, что за фигня? Где мои 600? Я хочу 600. У меня как-то раз было 600 с чем-то. Так. Только черных пятниц обесценивают ваши труды. Для вас, наверное, плюс заработка во время первой черной пятницы ресурса, но потом перевела вам, а теперь, когда уже черная пятница, думаешь. Просто меня завалили сообщениями, во-первых. Во-вторых, и действительно, это все равно мой заработок. В-третьих, постоянно эти перекупы, которые что-то там везде продают, вообще в каком-то жутком качестве, но тем не менее. И более того, мне люди эти приходят и в личку пишут: Я вот купила, вот тут, вот, смотрите, вот у этого а это что, были не вы, что ли? А что за, за качество говно? Я говорю, ну, блин, где купили, там разбирайтесь, что я вам сделаю. Поэтому э, вот такие пироги. Как, как пятницы эти могут обесценивать мои труды? Ну, скажите. И тем более, что сейчас опять, знаете, жопа же приходит. Доллар-то подорожал реально. Сейчас кризис. Цены на все, что можно, ронять надо. Вот и мы тоже. Видите, идем на поводу у кризиса. Как вы себя чувствуете после процедуры? У меня вообще ничего не болело. Если вот так вот прям надавить, я чувствую, как бы еще есть отек. И вот единственный синяк у меня на подбородке. Нигде ничего не болит. Я ожидала вообще-то худшего. Губы тоже без первички, да. Как правильно работать на коже, которая отпружинивает выплевывает пигмент обратно, или я делала что-то не так? Ой, по описаниям что-то странное описание, как кожа может выплевывать пигмент обратно? Неправильное натяжение, скорее всего. Как не забыть глубиться? Вибрации чувствую, постановка рук верная, прокрас прозрачный, получается, нажим сильнее делать, боюсь заглубляться. Да, делайте постепенно чуть сильнее нажим, безусловно, потому что ну, у вас всегда будет полупрозрачно, либо маленький остаток, клиенты будут недовольны. Наберите пяток моделей, на которых прям осознанно будете работать, когда поймете, что вы заглубляетесь, увидите, как это выглядит, увидите, как цвет меняется. Сколько проходов нужно делать? Зависит от многих факторов. Можно один, можно десять. Других мастеров по именам я не обсуждаю, не хочу. А то я начинаю это, гадости говорить часто. Поэтому не спрашивайте меня. Если корка на бровях, ну прям корка толстая, как на коленках, в детстве бывает, это нормально. Нет, это не нормально. Это значит, ваш клиент неправильно ухаживал за своей процедурой. Надо очень хорошо помыть с мылом. Если рискнуть самой себе, это просто ересь. Найдите мастера, сделайте себе качественную процедуру. Часто сталкиваюсь с такой ситуацией, клиент приходит через год и просит коррекцию, объясняет, что это уже не коррекция, а обновление, как правильно донести да, клетку что то не одно и то же. Учитесь общаться, учитесь разговаривать. Что значит, как правильно? Я могу донести любую информацию до своего клиента. Ну, блин, ну чего вообще такое спрашивать? Спасибо за комплименты. Так, сколько держится пудровая напыление, работа с татуировочными пигментами? А, держится, держится татуаж не от того, чем вы работаете, а от того, на какой глубине вы работаете, на, и ну и какой плотности пигменты. Потому что, да, если вы взяли перманентные пигменты, они и так полупрозрачные и положили их ровно туда же, куда и татуировочные, но те яркие татуировочные, их много, цвета много в коже, а перманентные, они когда зажили, стали сразу прозрачными и через там, полгода а, вообще пропали, да? потому что просто цвета меньше. А на самом деле срок носки зависит от глубины. Насчет эфира с разбором аккаунтов, я, я сказала, если мне завалите комплиментами моего лысого мужика в ленте, сейчас последнего, а то там что-то... Как-то как -то, как -то тоскливо. Все про коронавирус захотели написать, а, а моего мужичка похвалить не захотели. Я обиделась. Так, Тату пигменты тернул. Вполне себе хорошие пигменты. Я на них долго работала. На родинках нельзя работать, на пигментных пятах я тоже не работаю. Отправляйте к дерматологам. Они вам тоже скажут, нельзя для волосков и для растушевки вы по-разному разбавляете ваши пигменты. Но ну, я вообще сейчас их уже не разбавляю давно. Максимум одну капельку капаю, потому что они все-таки с разбавителем дольше не засыхают. Так они вообще в принципе очень плохо засыхают, практически не засыхают, но еще лучше с разбавителем. Пожалуйста, у тебя вроде был другой кот, который, помню, из унитаза пил, это же другой кот. Того кота сбила машина. Он у нас постоянно выбивал головой сетки и уходил гулять. Но ну, он же здоровый, он 7 килограмм весил. И как-то раз мы его нашли на дороге, прямо возле дома его сбила машина. И я забила, заколотила все абсолютно двери, везде поставила даветчики, забила все сетки, так что окна даже не помыть. Но кот теперь не убежит. И я взяла такого же похожего максимально. О пигменте шестое чувство ничего хорошего не скажу, конечно же. Не о создателе, ни о пигменте. Эту морковку я удаляла с себя очень долго. Так, на черную пятницу зарегистрироваться не получилось. Номер телефона ввести. Напишите поддержки, пожалуйста. Там, там, же в шапке профиля есть поддержка. Они вам помогут. Новые картриджи Квадроны я не пробовала, потому что у нас огромный запас. Картриджи и Квадрон давно купили уже. Нет, не пробовала. Намного подорожает ваши пигменты. Но в ближайшее прям время мы не планируем поднимать, поднимать цену. Но а, так как доллар... Вообще, знаете, как сейчас говорят? Доллар может подняться до 120 рублей. Но это же пипец просто. Ну и как бы мы тогда вылетим в трубу, если не поднимем цену. Поэтому, что могу сказать? Выгребайте сейчас ваши пигменты что я сделала я перевернула что ли как я это сделала что мне сделать чтобы вернуть назад все о боже я все сломала здравствуйте я курица я вернулась я перевернула экран просто так так, дилеры в Казахстане, ну с кем-то там что-то обсуждается, я честно говоря не в курсе, потому что пигментами, продажи пигментов я не занимаюсь, я могу вам рассказать о них, но а, прям вот цены там дилеры, не дилеры, не... Не скажу. На пигменты не будет, конечно, скида. Как связано онлайн-обучение и пигменты? Пигменты – это материальное, понимаете? Я могу давать такую скидку на нематериальное. Я уже свой труд потратила, я уже очень много заработала на них, на этих всех вебинарах. И сейчас я вот это вот с барской руки, так как кризис, понимаете, Еще хочу заработать и еще и вам дать возможность купить вообще за совершенно потрясающий уникальный продукт. Потому что я искренне так считаю, мои вебинары они просто охеренные и настолько глубокой информации а, вам никто и нигде не даст. Потому что да, мне рассказывали люди, которые покупали другие вебинары, присылали видосики, чтобы сравнить, да, мои вебинары лучше всех, вот не скромно, но вот так. Что вы думаете о NPM? Вчера буквально говорила, говняное говно. Все, что делает NPM, это говнище. И все люди, которые. Ну, ладно, не все, я про всех не буду говорить, но те, у кого я покупала, это говно. Такие же были. Где приобрести ваши пигменты? nepigmenty.com, либо напишите в директ и я отправлю вас на сайт, либо посмотрите, на кого я в этом аккаунте подписана, я всего лишь на пигменты подписана и на школу свою. Ссылка за коронавирус не за что, мне очень понравилась эта тетка, очень грамотная тетка, я там смотрю теперь ее всякие разные другие видосики, когда вот специалист прям чет знает о чем говорить, прям не оторваться, ничего лишнего прям, я правда в два раза ускоряю все. Какой цвет уходят ваши пигменты со временем? Вы можете меня наблюдать постоянно. Я вся в наших пигментах со временем. Они, ну, бледнеют. Они даже сейчас вот, э, не сереют те, которые я на себе наблюдаю. В Ставрополе первая официальный случай. А, я слышала, у вас там какая-то вернулась тетка из-за границы. какой-то она там в реанимации лежала, что-то такое. Учебное заведение все закрыли. Вот как выглядит. Ну, в смысле, институты и школы, да, я поняла. В Казани, в Казани есть студия, но, может быть, там нет складского запаса, не уверена. Ну, вы прям, да, блин, закажите просто на нашем сайте, вам отправят буквально сразу на следующий день. Каким вашим корректором перекрыть темный брови с небольшой синевой, как правильно им работать? Давайте, знаете, как издалека зайдем. Коричневый цвет разложите на три основных цвета. Какие это будут цвета? Как тут интересно это сделать? Я бы хотела, чтобы вы сами отвечали на свои вопросы, потому что когда я даю готовые ответы, вы ни хрена, потом не понимаете, и снова и снова спрашиваете, уже другой оттенок спрашивать. Разложите коричневый на, на три цвета. Какие-то. Это красный, желтый и синий, правильно? Если у вас брови синевой, это значит там вот много синего, значит там не хватает либо желтого, либо красного. Какой вам нужен корректор? Догадайтесь. Ну-ка, давайте, поразите меня. Добрый вечер. Бывают ли вакансии мастеров в Москве? Но ну, сейчас в Москве штат полный. Конечно, мы не трудоустраиваем всех подряд учеников, но иногда остаются работать. Срок годности написан на упаковке пигмента. Ну, прям он, он впечатан, там специальный запащик, который пишет. Поэтому посмотрите просто на, на упаковке. Ну, в смысле, на баночке. Бюджетную машинку можно взять для волосков какую бюджетную машинку но Шайен Андер, она вполне себе бюджетная 40 тысяч для аппарата такого уровня вообще фигня захвалили Димасика он прелесть по-моему, мой муж и прелесть вообще так не рядом слова, которые не равно он очень профессионален конечно, но прелесть или он там мил, я не смотрела ютубчик его просто песня Ага. Так, ксион для меня не был удобен, он толстый. Что думаете об аппарате? Да, я не пробовала аппарат маст. Что я могу о нем думать, если я его не пробовала? Так, сады закрыли, школы, каникулы плюс карантин, не работают магазины, я поняла. Я не знаю, где есть представители. Вы можете спросить в, на сайте NE Pigments или в аккаунте ш... пигментов. Пожалуйста, скажите, почему брови получается разные по яркости? Просто вам, с одной стороны, удобнее работать, с другой нет, и вы кладете чуть на большую глубину, скорее всего, цвета, его больше остается. Начинаю писать комплименты вашему мужу на наикрасивейший, наиумнейший. У нас, знаете, был случай, у него был помощник, расскажу историю. У него был помощник, который после какой-то взбучки он ему сказал: Дима, спасибо тебе за этот урок. Он был так важен, теперь я понимаю, как тра-та-та. И короче, как налил Лилея. И я помню, при мне это было: Дима ему сказал: Еще один раз и ты уволен. Еще один раз ты мне попытаешься полезать в жопу просто, и ты уволен сразу. И мы с ним в этом вообще очень похожи. Я страшно не люблю всяких листецов. И все такое. Конечно, эм, Виктория <смех>, такой не пойдет на наикрасивейший. Это просто вообще жесть! Шаен Терра, сижу, играюсь, это не машинка, оргазм. Вау! Вау! Вот это вам повезло! Я из Минска хочу пойти обучиться Кали Рамазановой. Что вы можете сказать? Мне кажется, Алла Рамазанова очень классный мастер, прямо охерена. Я лично с ней не знакома, но она. Мне, я видела интервью, мне понравилось, как она разговаривает. Мне понравилось, как она мысли свои доносит. То есть, прям четко видно, мозги хорошо работают, быстрые мозги. И, конечно, она совершенно потрясающий мастер. Поэтому, мне кажется, даже не стоит раздумывать. Так, вторички. Не могу приобрести лигата или декаин. А мы покупаем в интернет-аптеках эти препараты, заказываем заран заранее все. Срок хранения пигмента, по-моему, два года с момента открытия или год с момента открытия. Сколько кризисов через вас уже прошло, как через бизнес, ну, как выбирались. Да, это, это как эти, знаете, волны элёта. Это Тот тебе кажется, что ты просто шикардос, ты такой вверх ползешь, тебе все круто, все пассет, потом бах, ты в говно провалился. Тебя окружают какие-то люди, какие-то воры, какая-то херня. Потом бах, кризис, потом ты только из него выбрался опять, бах, какая-то херня. Так и живем. Это же нормально. А машинкой копии короче, с Алиэкспресс, скорее всего, нет. Нет. Я думаю, что копии с Алиэкспресс, это прям будет говнина. Говняная говнина, нестабильная. Чем безопаснее удалять? По удалению, ребята, девчата, я отправляю всех к Микрюкову. Никаких советов не даю по удалению, потому что они... Ну и как бы я всегда за лазер, но последние... Всякие, мы даже, знаете, мы перестали удалять вот эту зону, вот это мы удаляем только вот эту, вот, как бы то, что можно на кость вытянуть. Потому что там у Виталика конкретно есть видео очень интересное про это, на эту тему. Посмотрите, а влияние лазера на зрение. Ой, сколько вопросов. Хочу брови, но и мастеров в Флориде нет. Работая на Белар, скорость 4-5, на веках растушевку на 5, на остаток почти в ноль. А, остаток зависит не от скорости, а от глубины, на которую вы пигмент положили. Ну что ж вы путаете все. Скорость, ну поднимите скорость, пигмента будет в коже просто больше, количественно. Но там еще и от глубины зависит, на которую вы положили пигмент, понимаете? Сколько всего ваших вебинаров вы мне прислали какие-то для онлайн-обучения, может, стоит мне купить на «Черную пятницу»? Um, не очень поняла вопрос, что я там кому присылала для онлайн-обучения. Но там гораздо больше вебинаров, чем на онлайне. На онлайне, скорее всего, там у вас просто по бровям только и все. Конечно, стоит, о чем вы говорите. Ха -ха. А, подскажите по черной пятниц, когда она будет, оплатить нужно будет в тот же день. По стоимости написано, что 80%. Нет, там, по-моему, до 90%, если все покупать, вообще все вебинары покупать. Если вы что-то покупали до этого, то. Будут разные цены. Да, вы сегодня регистрируетесь, в любой день регистрируетесь, в день X, то есть 27 марта конкретно. Вам придет ссылка. Не забудьте, пожалуйста, потому что если вы прокараулить она будет годна только в течение суток. Надо сразу оплатить, да. Сколько нужно работать усердно, чтобы добиться результата? Ну, вот я и сейчас работаю. Все время нужно работать, о чем вы говорите? Смотрела вебинар «Ваш по стрелкам», но не получается с остатком робот на Белар. Уплотняйтесь, немножко глубже работаете, натягивайте кожу. Еще раз пересмотрите вебинар. Я уверена, вы пропустили очень много информации, потому что мне постоянно пишут о том, что посмотрела, сделала, вернулась, опять посмотрела, нашла там где-то совет. еще один, который раньше не заметила. Татуаж и перманентный макияж – это, конечно, одно и то же. Это спор для дебилов вообще просто. Какая разница, что, как это называть. То есть, это внесение в кожу пигмента. Говорите, внесение в кожу пигмента. Все, Одно и то же. Что за бред про мужичка? Какой бред? Почему-то вы обзываетесь тут бредом на меня. Что за бред про мужичка? Мы с ним обиделись на всех. Так, вебинар колористика, вебинар работа с корректорами, это один и тот же вебинар. Нет, работа с корректорами ⁇ это прям зеленые брови. И на них я работаю корректором. Показываю, сколько пигмента, какой корректор, почему именно этот оттенок, как выбрать правильный оттенок корректора, потому что вы не всегда можете чистым работать. Многоцветные брови, там, все набура, пошкарябанные, как, как на каждый цвет класть пигмент, с какого начать. Показываю заживших очень много. А, и все такое прочее. «Как мне пигменты Алины Шаховой?» Алина Шахова моя бывшая работница, воровка, чтобы вы понимали. Я же каждый раз об этом говорю. И как я могу относиться к человеку, который просто вор? У меня, у меня же огромный поток в студии мастеров. Сейчас я, огромная куча этих мастеров преподают, по конференциям носятся. Я могу вам так много рассказать об этих мастерах, обо многих, что просто у вас уши в трубочку скрутятся. Бывает, на веках один глаз бьется, другой никак во внешнем уголке. Поворачивайте голову сильнее, чтобы вам было удобнее просто. Так. Сколько идет в Москву? Пигмент, я не знаю. Это зависит от Почты России, уж точно не от меня. Если отправить к врачу, то как проверить, действительно, врач дал разрешение, или клиент придумал, как себя снять ответственность. А Врач может написать бумажку, наверное. Справку просто, что можно травмировать эту зону, можно ничего страшного. Но врач этого не сделает. Он не дебил. Понимаете? Просто примите, как данные, что нельзя работать ни на каких новообразованиях, ни на каких. Еще и миллиметр вокруг, потому что все родинки имеют вокруг себя тоже место, которое трогать нельзя. Белар хорошо работает на абсолютно всех зонах. Котики у меня все кастрированы. И тот, которого машина сбила, кастрированный, и этот, и собаки кастрированы все. Так, картриджи квадрон без мембраны, не опасно ли это для клиента и машинки? Вот эту новость я недавно услышала, но у меня картриджи квадрон все с мембраной, потому что они куплены очень давно, в очень большом объеме. тогда все были с мембраны, А сейчас что-то про какую-то партию все рассказывают, прямо страсти, мордасти, прям я не знаю, что, новые искать что ли картриджи. Ремуверами я практически не работаю и советовать их тоже вам не буду корректоры я думаю будут тоже в 5 миллилитровых конечно если клиентки кожа холодно усыпана рыжими теплыми веснушками то на что ориентироваться а весну... кожа с весну... с веснушками всегда очень холодная берите потеплее пигмент в чем отличие тату пигментов от пигментов для перманента перманентные пигменты очень не кроющие не укрывистые они условно разбавлены все очень сильно они могут быть даже густыми но за счет того что там мало красящего вещества они не кроющие я тоже с Украиной, у меня все получилось зарегистрироваться. На самом деле получилось зарегистрироваться уже у полутора тысячи человек. Ну. И как бы, когда у кого-то одного не получается, я делаю вывод просто, что вы что-то там не то вводите, какие-то не те номера. Ссылка в шапке профиля не работает. Ну что вы такое говорите, все там работает. И перезагрузите еще раз, попробуйте. Так. Спасибо вам за комплименты. Ваши материалы зависят от доллара, конечно, мы покупаем в долларах в Америке, понимаете? Конечно, зависят. Можно ли вашим корректором зеленым перекрыть красный бровик? Он для этого и создан, конечно, да. За вебинары Сущая Правда это моя настольная книга. Большое спасибо. Вот скажите же, да, что надо еще раз просмотреть, еще раз просмотреть. Что-то новое обязательно узришь. Что-то пропустил? Где-то ну, просто отвлекся, не заметил? Вас как-то в эфире расхваливала Инга Бабицкая. Скажет, что вы самый-самый мастер на сегодняшний день. Неожиданно. Неожиданненько! Мне кажется, что мастера вот эти старые закалки меня все не любят сильно. Передайте спасибо. На пигментах Ханафи я не работала. Нет. Мне не нравится их создательница. Это Тарасюк, которая создала самое гнилое сообщество по перманентному макияжу, по форуму, который благополучно загнулся, говно это, и она мне не нравится, ее продукт мне заочно не нравится, тоже можете передать. Так, что искренне делитесь, спасибо. Так, доставка в Украину, конечно, есть, везде есть. Чем снимается пигмент после работы, во время кожи с лица, вода или мицеллярка? Мицеллярка в конце процедуры, во время процедуры обычная вода. Так, ну что? Как только Инстаграм мне скажет завершить, а он мне скажет это через минуту, я завершу. Всем спасибо, что вы были. Я готова была покупать вебинары, учиться, на Дмитрий в отказ. Мне эта информация начинает, добивайте мужа, пожалуйста. Да, блин, хрен его добьешь, Фиг его добьешь. Так, спасибо большое про вебинары. Очень большое спасибо. Так, оранжевый, желтый, оранжевый. Все верно. Желтый неверно, народ. Кто написал тут желтый? А, то есть, если синий плюс желтый, ну подумайте, что получится. Зеленый, какой там нафиг желтый? Разбивайте коричневый на три цвета основных и смотрите, каких цветов не хватает в том цвете, который перед вами. И его добавляйте. То есть, вам надо просто основу понять. А, но вам надо лучше всего посмотреть просто вебинары, народ. Два года назад сивак, зеленые брови, ну, красно-коричневыми цветами вам надо работать. Цвет горчицы неверно, он желтый. Нет, вы ошибаетесь. Так, ладно, все, завершаем. У меня же вообще-то гулянка скайповая. Я ни разу не пила по скайпу вино. Сейчас буду пробовать с подружками. <связать> Показывать им свое новое лицо. Они же меня не видели. Короче, напоминаю про вебинары. Давайте, не просрите, пожалуйста, 27 марта. Потому что все те, кто зарегались, вам придет ссылка. Все те, кто не зарегались, скорее регайтесь. Потому что количество участников будет ограничено. Надо же хоть какие-то ограничения ввести. Все, всем спасибо, всем... Пока.